Друзья, всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как можно сделать рекламу в Одноклассниках. С вами на связи Татьяна Коверина. У нас сейчас проходит акция, мега-акция в компании Faberlic. Поэтому нужно запустить обязательно рекламу. Смотрите, как я делаю. Пишу заметку. Заметка у меня уже подготовлена заранее. Ну, уже составлен текст. Смотрите вот эти вот сердечки же нужно убирать, потому что модераторы не пропускают. Здесь я пишу на русском языке. Мега-акции я пишу маленькими буквами, потому что они заглавные тоже могут не пропустить. И "Фаберлик" я тоже меняю. Ну, такие модераторы. Здесь тоже спа. Вы смотрите внимательно, потому что они очень придираются к объявлениям. Лучше заранее вот так вот все убрать, подготовить. Потому что они проверяют очень долго, от часа примерно до трех часов. Так, подарочки тоже уберем. Смотрите, Фаберлик вот здесь тоже поменяю. что у нас еще осталось. Дальше ссылку вот это можно завуалировать и пишите вот здесь регистрация бесплатно добавить. Вот видите сразу чайчик, если нажмет, здесь есть уже ссылочка. И вот тут тоже можно сделать регистрация. Здесь. или, например, если мы уже написали регистрация бесплатно, можно, например, написать заполнить анкету, тоже так можно написать. Вот смотрите, видите, получилось. Здесь у нас картинка. Можно поставить другую. Это у меня уже стоит как бы картинка. Я могу, например, поставить себя. хорошо да дальше смотрите что здесь вот здесь вот внизу ставим рекламная публикация поделиться теперь вы заходите в рекламный кабинет вот здесь нажимаете продвинуть публикацию здесь и вот это ваша публикация видите она вот здесь нажимаете еще раз продвинуть у вас открывается вот такой рекламный кабинет Здесь выбираете женский. Я оставлю примерно 27 лет до. Ну давайте до 50 поставим. Здесь можно выбрать отдельно города, любые, отдельно регионы и по геолокации, как вам удобно. Можно, конечно, выбрать сразу ну, страну, видите, но это будет очень большой охват. Лучше, конечно, выбирайте по регионам. Если я живу в Новгороде, у меня Новгородская область. Но ну, какую еще можно, например, поставить? Пермский край, например. Да? Вот здесь вот обратите внимание, если зелененькая, значит все нормально. Как только будет оранжевое, так желательно настройки изменить. Например, еще ну, Липецкая область. Вот еще зелененькая. А что можно еще добавить, например... Волгоградская область. Вот, видите сразу? Слишком широкая аудитория. Опс. Волгоград убираем. Оставляем вот такую зелененькую. Интересы. Можете выбрать интересы. Я не ставлю интересы. Личный доход. Ну, тем более не ставлю. Продолжительность. Ну, так как у нас акция до 20 марта, я сразу ставлю ну, на все дни до конца. Если что, потом акция закончится, и можно будет убрать. Можно поставить на 22, можно на 11, ну, насколько хотите. Я поставлю сразу на все. Дневной бюджет можно изменить, поставить 300 рублей. Все равно не потратится. Смотрите, вы дневной бюджет так вот ставь. что такое не дает сейчас. А, вот так вот. И у вас сразу, посмотрите, охват увеличивается. Видите, как классно, да? Только от бюджета. Что делаю дальше? Настройки стоимости. Здесь убираю. Здесь ставлю только за переходы. Здесь можно поставить за клик цена 5 рублей, 3-2 рубль, как вам удобно. Но я, бывает, ставлю, если 3 рубля, видите, сразу уменьшилось. 4 рубля можно поставить, или 5 рублей. Это с вас будет списывать реклама, если, вот, сразу зелененько, видите, если человек пришел, прошел по вашей ссылке и там заполнил, например, анкету. Но иногда они даже списывают, когда человек просто перешел по вашей ссылке. Вот, создать. Нажимаете создать. Деньги, смотрите, баланс пополнить можно вот здесь по карте. Я уже пополнила. Смотрите очень внимательно, деньги кладите только со своей карты, и чтобы у вас вот этот вот ваш аккаунт был привязан именно к вашему номеру телефона, к личному и к вашей личной почте, не к какому-то там покупному номеру. А вот обратите на это внимание, чтобы у вас все было четко и правильно. И нажимаете создать. Все, теперь смотрите, заходите в рекламный кабинет. Вот, видите, на проверке статус. Вот у меня уже тут реклама сделана. Видите переходы, показы, сколько потрачено. Здесь статус проверяется. Как только у вас проверится, у вас загорится вот такая зелененькая штучка. Если вдруг там что-то не так, но ну, модератор вам напишет, и у вас вот тут вот сверху будет гореть такое сообщение большое, что там что-то не так, какие-то проблемы. Вы просто заходите и исправляете свою компанию, рекламу и запускаете снова на проверку. Ну вот, в принципе, все. Это первый вариант. Смотрите, что еще можно сделать. Также можно запустить, например, через группу объявления. Заходите в свои группы. Ну или в свою группу. Вот, видите, здесь написали объявление, и также можно продвинуть. Только смотрите внимательно. У вас точно так же. Вот здесь вот должны быть маленькие буквы же все убраны, вот эти вот штучки тоже все убраны, иначе модератор вам не пропустит. И точно так же вот здесь вот можете нажать «Продвинуть». Вот. И здесь по той же системе выбираете «Женский», выбираете «Города или регионы», «Интересы», как вам удобно. Выбираете «Продолжительность», «Настройки» и «Создать». Вот тут убирайте ставьте за переходы. Создать. Вот смотрите, у меня тут уже зелененький. Вот, что я вам говорила про объявление, да? Видите, я еще даже не успела отправить на модерацию. Мне уже сразу пишут. Отредактируйте текст поста, уберите моджи и уберите заглавные буквы. Вот, будьте внимательны.